Это видео для тех, кого по субботам мучает непереносимость утреннего сна и долгого валяния и лежания в кровати. А ноги так и просятся куда-то, куда сейчас узнаете. Всем привет, и с вами снова Олег Факеев. Сегодня суббота, раннее утро, точнее, скоро будет 9. Солнышко светит, но здесь в парке это, наверное, не очень хорошо заметно. Но вот солнце, оно... И сегодня рассказ о тех... Кому по субботам, ранним утром не спится. Огромное количество людей в стране и во всем мире участвует в движении паркран Вы не знаете, что такое паркран? Тогда идите за мной. Ну а вот те, кому не спится, делают разминочку. Для того, чтобы результат был на пробежке хороший. Присоединяемся! Сегодня у нас крутой волонтер. Ты будешь нас сканировать? Ты первый раз это будешь делать? Нет. Ну, честно, признавайся. Да. Первый раз. Но ну, у тебя все получится? Ну, я, да, я уже один раз пробовал. Ты уже пробовал, молодец. То есть ты мне отсканируешь самый лучший результат, правда? Да. Спасибо. Я на карточках. На старт. Макс! Побежали, побежали. Все побежали. Ну что, ты нас ждешь на финише? Да. Готов? Да. Молодец. Так, ну вот. Опа. Я стартовал последний, но это не страшно, потому что моя задача сегодня заснять и показать, как это все проходит. Сейчас... Троицкий. Группа лидеров уже завершила половину станции. И скоро будет разворот. А вот разворот. Все повороты выложены такими кружочками. Не запутаешься. Только волонтеров. Задача их сначала расставить, а потом собрать. Вот группа подгоняющих. Бежит. Бежит с улыбкой на лица группа подгоняющих. Бежит и радуется жизни! Давай. Так... Вот. А у нее интересно есть штрих код или нет? Есть у тебя штрих код? Нет? Непонятно. Так, еще один финишор у нас. Надо всем разлет раздать. Свет у нас шестнадцать. Что такое? Ну вот и финиш. Да! Сейчас, раз. Нас... Мое время, время, время засекли. Так, да, кто-то мне даст штучку, кто мне даст волшебную карточку. Седьмой я сегодня. Отдышитесь, приходите Фух. сканироваться. Зачем так? Зачем так Ты следующий, да? Отлично. Отлично. Принцип регистрации здесь очень простой. Когда вы зарегистрируетесь на сайте Паркрана, вам придет письмо, и вы сможете распечатать вот такой штрих-код. И когда вы финишируете один волонтер, оба-на, вот там вот засекает время. А другой, другой выдает вам вот такие карточки, где есть штрих-код с номером порядком, к которому прибежали. А потом, в том самое, самое... Важный момент, от которого зависит ваш результат. Вам все отсканируют. Так, давай сканируй. Оба. Так, он сканирует личную карточку. Оба она. А потом сканирует штрих-код номера, по которому я прибежал. Но потом как-то в компьютере это все сводится. Все просканировались. Кто не, кто не просканировался, я не виноват. А еще на Паркране раздают сушки, чай и варенье. Сушки, чай, варенье, варенье, грушевое собственного приготовления. Сушки, баранки, грушу. Вот такие замечательные люди бегают на Паркране. Если вы еще не бегаете, то надо вам бежать. да. И неважно на каком Паркране, везде. Так, везешь такая обстановка? Толк? Да. Везде. Да. Ну, в России точно. А интересно, на Западе там же есть програм? Там, он оттуда И, там тоже идет. варенье раздают, нет? Не вот знаю. я думаю, там с вареньем напряженка, наверное. У них как-то все не так сердечно, наверное, как у нас. Сейчас нам конечно, это лучше тебя никаких подтверждений там, заходи, а когда? Каждую субботу бегают вообще? И зимой тоже? Ну, Годично, в 9 часов утра, еженедельные забеги на 5 километров в любую погоду. В дождь, снег, в грозу, в гололед. То есть не отменяется. А если суббота? 7 января, кстати, будет четверг, но мы побежим дополнительно. 1 января тоже побежим. Нет, если будет суббота. Или 1 января в принципе забег будет? Если суббота, то, естественно, бежим. Вот это круто-круто. Не все способны. субботу? Всегда есть место и время, где можно побегать. Присоединяйтесь. Ну и для тех, кто не понял, каждую субботу в 9 утра в разных парках, разных городах нашей страны и мира вы можете пробежать с таким же энтузиастами небольшую дистанцию.